Буся, идем гулять. Не? Дашка, идем гулять. Дашка, гулять идем? Да, да, да. Дашка, идем гулять. А Буся, не? Буся, не хочется. Отстань.